Всем привет! Как насчет того, чтобы сегодня оказаться в ситуации, где мы говорим о том, что у нас получилось или не получилось? А также поговорим о возможностях, которыми мы воспользовались или не воспользовались. Что скажете? Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Начнем с того, что не получилось, и перейдем к тому, что получилось, а закончим возможностями и как мы ими в жизни распоряжаемся. Для начала выражение, когда вы говорите о том, что у вас не получилось. Первое выражение, которое сейчас очень часто употребимое, это miss out on something. Пропустить, упустить шанс что-то сделать. Как мы используем это в утверждениях? I'm afraid you're missing out on that project. Я боюсь, что ты упускаешь шанс получить этот проект. Она пришла поздно на вечеринку и пропустила все веселье. Как используем в вопросах? Aren't you out on this by here and doing Ты разве не теряешь этот шанс, сидя здесь и ничего не делая? Как используем в отрицаниях? Он никогда ничего не упускает. Miss out on Упустить что -то. Второе выражение, оно довольно сильное Blow up in someone's face. Полностью разрушится, разрушится в пух и прах Как мы используем это в утверждениях? So well, все шло так хорошо, и вдруг ни с того ни с сего разлетелось в пух и прах Я все еще не понимаю, как это произошло Как используем в вопросах? Is it one of those situations when it either works out or blows up in your face? Это одна из тех ситуаций, когда либо все срабатывает, или все рушится в пух и прах? Как используем в отрицательных предложениях I Я был уверен, что все сломается, но нет Blow up in someone's face, когда все пошло не так, кардинально поменялось и так далее This is all up in my face. Потренируйтесь? Если каждый напишет по паре примеров в комментариях, а у нас обычно очень активные зрители, то можно и самому потренироваться, и другие предложения почитать. Это хорошая практика. А мы пока движемся дальше. Следующая секция выражений, которые мы используем, когда все супер, когда что-то получилось, когда успех и все хорошо. Их будет три. Первое. Pull something off Это провернуть что-то, сделать что-то успешно, когда что-то получилось Как используем в утверждениях? We pulled it off I never thought we'd do it У нас получилось, я даже не думала, что получится А как используем в вопросительных предложениях? How did you pull it off? It was literally impossible Как ты это сделал? Это было буквально невозможно Как используем в отрицательных предложениях? I couldn't pull it off So we have to figure out another way to do that. У меня не получилось. И теперь мы должны придумать другой способ, как это сделать. We it off! Двигаемся дальше. И второе выражение. супер легкое. Это эквивалент нашего выражения «считай это у меня в кармане». То есть мы его используем, когда говорим о будущих моментах, в которых мы очень уверены, почти на 100%. Звучит оно так. To be in one's bag. Don't worry about this deal, it's in my bag Не переживай за эту сделку, считай, что она у меня в кармане Have you finished this essay, the due date is Monday? Almost, don't worry, it's in my bag Ты закончил это эссе, сдавать в понедельник Почти, не переживай, все схвачено И третье выражение, которое мы используем, когда говорим об успехе Самое распространенное в разговорном варианте Вы почти наверняка слышали его или в сериалах, или в фильмах И звучит оно так Nailed it Сделал, получилось, справился Nail something Прекрасно справиться с чем-либо Давайте посмотрим на разные ситуации How was your interview? I totally nailed it. Как прошло твое интервью? Супер, я отлично справился Did you like my presentation? Sure, you nailed it. Тебе понравилась моя презентация? Конечно, ты всех порвала и теперь переходим к возможностям. Воспользоваться или упустить, создать или потратить, все варианты сейчас обсудим. Miss the opportunity – упустить возможность, waste the opportunity – не воспользоваться возможностью. It was a great opportunity for me, but I missed it. Это была отличная возможность, но я ее упустил. I never miss an opportunity. Я никогда не упускаю возможности. I'm thinking about all the opportunities I've missed. Я думаю обо всех возможностях, которые я упустил. Stop wasting all the opportunities life gives you. Get up and do something. Хватит растрачивать возможности, которые дает тебе жизнь Стань и сделай что-нибудь Как ты мог не воспользоваться такой возможностью? Такой шанс бывает раз в жизни А теперь о хорошем Пользуемся возможностями, создаем их и видим их Начнем с более простого Мы часто не видим всех возможностей, которые дарит нам жизнь. Why can't we create opportunities for ourselves? Почему бы нам самим не создать возможности для себя? И самое интересное выражение с возможностями это to seize the opportunity. Воспользоваться возможностью, пользоваться, владеть возможностью. I seized an opportunity and got lucky. Я воспользовался возможностью и мне повезло. He seizes any opportunity that comes his way, it's great. Он использует любую возможность, которая ему попадается. Это круто. Наша компания сейчас пытается пользоваться любой маркетинговой возможностью, чтобы увеличить выручку. Как вам сегодняшний урок? Больше классных выражений и разных ситуаций на Puzzle English. Присоединяйся по ссылке и учи английский с удовольствием с Puzzle English.